Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и сегодня речь у нас пойдет о сертификации штучных произведений кузнечного творчества. Поехали! К нам часто обращаются молодые и немолодые люди, занимающиеся кто ковкой, кто слесаркой, с одним единственным вопросом. Вот выковал я нож, он мне так сильно понравился, что я хочу начать его выгуливать. Что мне делать, если вдруг невзначай привлеку внимание полиции, и у меня возникнут проблемы? Как сертифицировать самодельный нож? Отвечаем. Во-первых, братцы, для укрепления взаимопонимания лишний раз констатирую факт, что сертификат не является панацеей от проблем с полицией. Если вы оказались не в то время, не в том месте или где-то на бедокуре, или повышенное внимание к вам гарантировано. Захотят докопаться – докопаются, и может дойти даже до беспредела. Нож в этом случае может послужить как поводом зацепиться, так и катализатором конфликта. Во-вторых, то, что мы привыкли называть сертификатом, на самом деле является информационным листком, который в свою очередь служит приложением настоящему сертификату. Вот как выглядит настоящий сертификат, а вот так выглядит информационный листок к протоколу, номер бла-бла-бла-бла-бла-бла. В-третьих, находясь в позиции потребителя, то есть приобретая качественный нож в порядочном магазине, мы никогда не увидим ни оригинала сертификата на этот нож, тем более никогда не получим оригинал информационного листка на руки. Оригиналы этих документов находятся у производителя в сейфе, а многочисленным дилерам и дистрибьюторам на вполне законных основаниях рассылаются их копии, которые в свою очередь дальше тиражируются по многочисленным торговым точкам и рассовываются в коробке с ножами. Поэтому, если вы с позиции потребителя озадачитесь поиском информационного листка на ваш нож, вы все равно найдете максимум его копию. Поэтому не суть важно, как вы будете ее с собой носить. Это может быть распечатанная версия, электронная сохраненная в памяти телефона или оперативный поиск по Google картинкам. Суть от этого не меняется. Информационный листок – это не водительское удостоверение. Его отсутствие не влечет никаких последствий, равно как и наличие не дает никаких преимуществ. С общечеловеческой точки зрения информационный листок – это просто напоминалка, по какому признаку ваш нож не является холодным оружием. А вот с юридической точки зрения все, что вы получаете в нагрузку к своему ножу или нагуглили в интернете – это всего-навсего клочок бумажки, не имеющий никакой юридической ценности. Даже если на информационном листке будет стоять живая синяя печать магазина, только потому, что это копия Любой полицейский может спокойно вам предъявить и блеснуть своими навыками фотошопа, что он может нарисовать такую картиночку буквально за 5 минут. И уж подавно каждый порядочный полицейский будет в моральном праве полноценно вас проинструктировать, как наиболее травмобезопасно употребить ваш сертификат ректальным способом, если увидеть несоответствие напечатанного текста с объективной реальностью. Например, так легко попасть в затруднительную ситуацию с ножом Cold Steel Kabun. Если вы когда-нибудь озадачитесь поиском информационного лиска на этот нож в интернете, вы легко найдете подделку неизвестного мастера фотошопа, в которой вообще не указана причина, по которой этот нож не является холодным оружием. Просто написано «не является ХО». Другой шедевр неизвестного Малевича на бумаге будет вас уверять, что основополагающий признак нехолодного оружия для модели кабун является вынос острия выше чем 5 мм на длине обуха. Хотя по факту это ложь, поклеп и провокация. Такой характерный признак, как вынос острия выше 5 миллиметров, является отличительным признаком модели Реконтанта и Танта Light, а у модели Кабун обувь практически прямой. И наконец, третий вариант сертификата уже решит ваши проблемы, и в случае чего напомнит о том, что основополагающий признак того, что модель Кабун не является холодным оружием, это травмоопасная рукоять, ввиду того, что двусторонний ограничитель у нее выступает в сумме менее чем на 5 мм. И вот представьте себе ситуацию, идете вы со спокойной душой сертификатом на кармане выгуливать своего кабана, и бац, к вам претензии полиции. А вы им такие, хоба, сертификат, а хоба, сверни его трубочкой и вазелином смажь. Думаете, беспредел? А не факт. Хозяин же не догадался измерить длину ограничителя, а недобросовестный продавец или просто какой-нибудь болван взял впарил ему американскую версию ножа. Ну откуда было хозяину знать, что между нормальной европейской и кастрированной российской версиями есть разница? Ладно, ребят, смысл примера был не жутен нагнать, а лишний раз вам напомню, что информационный листок-сертификат – это всего-навсего бумажка, которую можно спокойно не таскать, Важно понимать, что там написано и при необходимости уметь объяснить это своими словами. Ладно, с серийными ножами все действительно просто. В порядочном магазине им по умолчанию выдают сертификат. Чаще спрашивают, как сертифицировать самодельные ножи. Внимаем! Кустарно изготовленному в единичном экземпляре ножу сертификат вообще не нужен. Как мы уже объяснили, сертификат это вообще не панацея от проблем это раз. А во-вторых, ну если вы занимаетесь на любительском или полупрофессиональном уровне изготовлением клинков, то пора бы уже выучить такие признаки, выводящие нож из категории ХО, и их начать соблюдать. Это во-первых. Во-вторых, очень часто приходят люди, которым в качестве первого ножа досталась какая-нибудь кустарщина без документов. И либо эти люди насмотрели всяких страшилок на ютубе, типа каждый ножоман обязан иметь на кармане сертификат, либо это кузнец, который через сотню неудачных поковок пришел к идеальному своему ножу, и вот он готов, хочет человек его выгуливать, и в обоих случаях звучит один и тот же вопрос. Вот есть кустарно изготовленный нож, как мне его сертифицировать? Никак, братцы. Во-первых, сумма в которую выливается процедура сертификации немного превышает здравый смысл, она в диапазоне плюс-минус 5000 рублей. Ну, согласитесь, пятеру выкладывать за душевное спокойствие ради всего одного ножа из своей коллекции, ну, это что-то как-то слишком. Во-вторых, процедура сертификации может отнять у вас не один месяц. Она напрямую зависит от вашей непосредственной удаленности от органа, который оказывает эту услугу, от загруженности экспертов и, само собой, от скорости работы бюрократической машины. Но и вишенка на торте. Эксперты спокойно могут вам отказать в предоставлении этой услуги, потому что им объективнее и выгоднее работать с массовыми производителями и крупными дистрибьюторами, чем возиться с какими-нибудь единичными кулибинами. Поэтому, сами понимаете, овчинка по всем фронтам выделки не стоит. Так что, если у вашего самодельного ножа нет сертификата... Ты руку подними. Выше, выше, вот, во, во, во, во, вот так вот. А теперь вот ее резко брось и скажи, ну и я с ним сплащу.